В Екатеринбург привезли новые 200-рублевые купюры, вот они. Сегодня мы попробуем их потратить. Новые купюры. Чего? Новые купюры. А другие нет у вас? обычные деньги. Ну что, это не деньги что ли? Я первый раз вижу, да? Ну проверяйте. Делаешь, Делаешь, может быть, фальшивые. Так, подожди. Давай. Это деньги, да? Не знаю, она говорит. Других денег нету? Не уже? будете. А? Не будете брать, что ли? Не, она говорит, я не знаю, я первый раз вижу. Ага. Других денег есть у вот? вас? Ну, есть. Дело еще давайте, как uh -huh. Не Извините, знаю, наберу я... если. А почему ну, не хотите эти взять? Я, я хочу нет, я первый раз вижу. Ну что, они скоро будут сделано? А? Они скоро будут частыми уже. Нет, ну все, ладно, давайте, если не хотите. В смысле это новые деньги? Почему? У нас еще они не mm. по телевизору показывали, по, по, по телевизору показывали, презентация была. Через две недели в город привезут уже их. Я, я просто предъявляли уже, а, официально они уже в России. Ну, посмотрите, вот, все, защитные да, знаки, все есть. Я уже в, в ваших руках. Я да. уж думал съезд. Да. Да. Да. Да. Да. да. Ну, проверяйте, проверяйте. Вот так. Говорит. Паркосы, я, да? <сех> да, да, <у> нас... <служие> Вон, сзади. Сзади <служие> написано. Да, 20 рублей ними еще не работают Ни разу не видели. То есть к вам ни разу еще... Ну, такие не приходили вещи, да? понятно а это что за деньги это а, новые вы никогда да. не видели их нет еще не видела ага. уже появились да? да я слышала что должны да, да, уже... да. потихонечку появляется а что вы делаете сейчас проверяете проверяю а я как проверяете водой Потому это как вы сделали а? это как вы водой ну, вот намочила в воде и стираю Ага. И если Потому бы что она если была... она ненатуральна, то бывает, иногда попадаются. И что тогда происходит? А оно начинает, знаете, вот как чуть-чуть скатываться. А, ага. Бумага все равно... Ну эти понятно. более защищенные, говорят. Деньги. Это новые деньги? Да. Да. Проверяйте, фальшивые или нет. Я сам только это, сегодня. А что это у вас? А? Ага. Настоящие. А, это новое, что -то? Да, новые деньги. Проверяйте. Вот Фальшивая еще, не фальшивая. Узнать, как Давайте покажу вам на будущее. Вот смотрите. А, вот здесь вот, когда вот эти э, защитные полоса. Вот да. здесь на свет вот так там э, значок рубля R ви виден. Да. Ну вот, даже не на свет, а вот вниз вот так. Смотрите. Да. Нет. Нет, вот даже вот так можно. И вот он, нет-нет, проявляется знак R. Ну, это, да. да вот и еще смотрите вот на этой стороне вот тоже qr-код ага. тоже вот Понятно.